Вот вас позвал Север, вас поманили руны, с чего, собственно, начать путь Северного Гнозиса. Он очень разнообразный, с одной стороны, потому, по одной простой причине, что материалов вот так вот прям обильно, у нас не так много. Если мы э, говорим о Таро, если мы говорим о таких более классических оккультных практиках, у нас, конечно, есть огромное наследие античности, у нас есть Египет, у нас есть Вавилон, и э, все это переплетено и прекрасно, и мы можем ковыряться в источниках сколько угодно, сколько э, литературы, наследия, сделанных уже поверх этих источников, да, то есть можно. Ковырять, не, не перековырять. И это прекрасно. Но что, что же у нас по северному наследию? По северному наследию у нас, в принципе, не так много. То есть, источники, если мы говорим исключительно об источниках, вы можете освоить за несколько месяцев, если вы умеете читать, думать. И, в принципе... Да, то есть это все не так сложно. С другой стороны, что ш, у, все, что касается интерпретации рун, все, что касается а, магии, как таковой, магических практик, это уже все восстановлено. Это тоже нужно понимать. Это не значит, что оно не рабочее ни в коем случае. Все это рабочее, все это а, воссоздано в основном через работу магов. Да? То есть, соответственно... Опираясь на научные источники, очень много исследователей, которые вернули нам магию рун, которые вернули нам Сейд и Гальд, это все таки современные маги. Поэтому нет такого, что вы где-то найдете в источниках точное описание, что такое Сейд и как им, собственно, пользоваться. Или как, в общем-то, использовать Гальд как... Как даже интерпретировать руны? То есть все это, по сути, воссоздано. То есть у нас это все, что касается интерпретации рун, всех рун именно, и работы с рунами, это все основано на работах магов, северных магов XX века. Допустим, тот же самый Блюм, он, по сути, просто восстанавливал через медитации, через использование самих же рун их значения. Поэтому, конечно, и его работы прекрасны, хоть и в какой-то степени не дающие полной картины. И, конечно, далее у нас есть прекраснейшая Фрея Асвин, который посвятил свою жизнь исследованию Северного Гнозиса. И ее работы уже отличаются большой глубиной. Первое, что, наверное, вы... Должны знать, должны с чего на, можно начать знакомство с северным гнозисом. Это, конечно же, старшее эда и младшая эда. То есть без понимания структуры мифологии э, северных народов, э, скандинавских, германских народов, не получится толком глубоко изучить. Э, то, Изучить-то может и получится, но не получится понять, как работает руническая магия, как в целом работает северный гнозис, как работает северная магия. Если вы будете погружаться в северную магию, то важно не бояться шаманизма. Потому что основные практики, основная магия все равно у нас связана с шаманизмом, связана с сейдом. Мой путь знакомства с северным гнозисом начался, безусловно, с прочтения мифологии. В то время я крайне увлекалась в принципе мифологией любых стран, да, и Север в какой-то момент меня покорил. И э, старше и младше это сказание о Велесингах, песни о Нибелунгах, исландские саги. То есть это то, что нужно как минимум освоить. В принципе, вы можете просто набрать в гугле Источники скандинавской мифологии и весь список источников Википедии, в общем-то, изучить. Конечно, у нас очень много нам кто дал понимание об устройстве жизни северных народов. Это Тацит, это, собственно, саксон грамматик И помимо скандинавской мифологии, да, то есть помимо того, что помимо Беовульфа, Помимо э, все что касается исландских саг, помимо старшей младшей Эдды, помимо песни о, о небелунгах. То есть нужно изучить все саги, нужно изучить э, все песни. Мифология, она там в такой песне, песенной форме, ну как обычно, собственно. А то еще есть труды Тацита, историка, и труды саксонограмматика. Это, в принципе, такие достаточно важные средневековые... Э, Памятники, можно сказать, которые, собственно, могут пролить нам свет на то, как, что, все, где было устроено, и Тацит дает даже описание некоторых магических практик, хотя очень субъективно, честно сказать. Есть достаточно много серьезной литературы уже анализа мифологического. В принципе, в советское время тоже достаточно интересные книги были написаны. Что касается аудиокниг, вы можете на ютубе однозначно прослушать практически все литературные памятники, то есть старшую и младшую Эду, песня о Нибелунгах. Вы можете прослушать скандина... исландские саги, и, по-моему, там есть сага о Вельсунгах не уверена, но вроде бы где-то была. Поэтому, если вам... Лень читать, то есть еще и YouTube, и достойно прочтенные аудиокниги. Литературы не так много, ее освоить достаточно быстро можно. Самая главная и важная часть скандинавского гнозиса, это, конечно же, руны. Один, принеся в дар или в жертву сам себе же, себя, сам себя, себе же, пригвоздив себя к древу и к дроссель, провисев, он обрел руны, обрел к ним доступ. А для того, чтобы заиметь мудрость их интерпретировать, он отдал свой глаз Мимиру и обрел доступ к источнику его мудрости, о том, как работать с рунами. Поэтому, конечно же, как только вы сталкиваетесь со скандинавским гнозисом, вы начинаете изучать руны. То, что я рекомендую изучать руны, это два, три главных имени в целом. Ру, рунических мастеров, которые возродили и стали основой, в общем-то, этих знаний на данный момент. Это Фрей Асвин, это Блюм и это Торсон. В принципе, если вы изучите материалы этих трех авторов, у вас уже будет очень обширная, очень мощная картина, что такое руны. Далее, чтобы их полностью прочувствовать, я советую их прожить. Можно с медитациями, у меня есть курс с медитациями, можно самостоятельно, допустим, проживать, как предлагала Фрея Асвин, она испекла 24 печеньки с рунами, и съедая каждую, ходя в медитацию с энергией руны, рун, она открывала себе поле, в котором проживала несколько дней энергию руны. Это очень трансформирующий и прекраснейший опыт, который позволяет погрузиться в энергию руны. Но еще самое, что главное, он позволяет погрузиться энергией руны в вас, то есть встроиться. И вы начинаете уже чувствовать руны изнутри, и вы начинаете понимать, как с ними обращаться и как сам, собственно, делать руноставы и различные гальдры и бендруны. То есть это видео, не, это видео именно навигатор, так скажем, да, где я могу рассказать, в какую сторону двигаться, если вы решили начать изучать северный гнозис. Две базовые, два базовых понятия северной магии – это гальдер и сей. Гальдер это пропевание рунических заклинаний. То есть когда вы создали руническое заклинание – или заговор какой-либо, то вы пропиваете желательно, чем выше тональность вашего пения, тем круче. И при этом вне зависимости от того, мужчина вы или женщина. Само слово гальдер происходит от слова «гала». Это вот именно рас распивное заклинание. Ну, вообще, «гальд», а, так как в вообще в скандинавских языках, в шведском в частности, множественное число образуется с окончанием «ар», поэтому гальдер или «гальдрар» Это заклинания я, распивные заклинания. Например, самые известные гальды это, в принципе, 18 заклинаний Одина, которые он дает в речах Высокого. По сути, ну, то есть в старшей эде вы можете прочесть речь высокого, вы можете прочесть речь высокого и узнать о 18 заклинаниях Одина. 18 заклинаний Одина делаются следующим образом. То есть вы берете. Первые 9 рун Футарка разбиваете их на 3 тройки и берете каждую первую руну из тройки. Ну, соответственно, потом вторую, потом третью и так далее. И у вас получится 18 заклинаний Одина. Я думаю, нет смысла. 18 заклинаний Одина входит в заклинания помощи, например, Феру, Анзус и Геббо. Они все описаны в стихотворной форме, то есть вы можете все прочитать их в старшей Эдди, начиная с 146 стиха и далее, соответственно, по 164 стих. И если вы будете пропивать фальцетом эти руны, я не буду показывать сейчас это в видео, я не умею петь фальцетом и никаким вообще другим голосом. И в целом, в принципе, Гальд – это не моя тема, мне по душе больше сеет то да, то есть фео анзу, с гебу, и вы призываете помощь. То есть я приведу просто пример, э, стиха, например. заклинание я знаю, не знает никто их, даже конунгов жены. Помощь такое первому ими помогает в печалях, в заботах и горе. Соответственно, здесь феу несет, естественно, нагрузку как бы выбраться из различных необходимостей, в том числе денежных, анзус как божественная защита, и геба это, естественно, дар. И, соответственно, вы пропиваете фальцетом эти три руны на удачный вам манер. И собственно, будет вам счастье. Помимо всего прочего, в идеале соответственно, вплести эти руны в некую стихотворную форму, потому что обычно гальт не просто название самих рун, а это была стихотворная форма, то есть это некий заговор и поэзия, который можно будет пропивать, и, соответственно, призывать необходимые вам энергии для решения проблемы. Поэтому в идеале вот у вас есть, так скажем, навигатор, то есть вы можете взять эти три руны, создать стихотворение и пропеть его. То есть это, так скажем, базовая основа, что такое вообще гальд. И, соответственно, если вам интересно, то вы можете дальше изучать самостоятельно магию гальда. Есть теория, что гальд распевался исключительно фальцетом. Но, конечно же, у нас не сохранились все данные, понятно. У нас вообще, на самом деле, ничего про гальты не сохранилось. Это, в любом случае, была устная практика. И магия слова, естественно, у нас очень во многих культурах сакрализируется. И в целом, помимо пропивания можно еще и создать какой-либо ритуал. Я думаю, что если вы практикуете современную магию в какой-либо ее форме, то вы сможете найти способ встраивания гальда в ритуал в какую-то вашу ритуалику, вполне как мне видится. Когда рунический мастер резал руны он тоже пропивал руны как правило. Ну, это так, так считается. И это тоже являлось частью гальда. Но не забывайте, что то есть, помимо просто пропивания рун, вы можете, кстати, просто простое пропивание рун, сочетание рун тоже дает свой эффект. Но если вы хотите глубок, глубокой работы, то лучше, конечно, облечь Ваше намерение в стихотворную форму со вписанными туда рунами и вот эту стихотворную форму, семистрочную, как правило, пропивать. Второй тип северной магии – очень такой странный, спорный, прекрасный сейд. И сейд, честно сказать, он был достаточно стигматизированным, он был достаточно асоциальным, можно сказать. Практикующие сейд люди – Имели такой очень э, непри... статус таких изгоев. Эта практика вызывала большое неприятие, вызывала ассоциацию с антисоциальностью, порочностью. Основное э, это потому, что Сейд ввергал э, практикующего в состоянии временной слабости, то есть в транс. Соответственно... Э, практикующий сейд становился бесполезным в бою, что, в общем-то, уже делало его никчемным. <свят> Поэтому, как правило, сейдом занимались женщины, потому что в бою они, хоть как, хотя сейчас уже последнее время археологические раскопки показывают нам, что среди викингов было чуть ли не до 40% женщин, но, тем не менее, да, то есть все равно много женщин оставалось вне боя, и, собственно, они занимались в основном сейдом. Поэтому можно было получить, если... Мужчины тоже занимались Сейдом, но это было недостойно мужей, поэтому эти мужчины еще больше стигматизировались. Достаточно известен самый противоречивый факт, что касательно Сейда, то, что он считался недостойным мужей и все прочее, но тем не менее им занимался сам Один. Но, как я говорил в своем видео про Одина, Один невероятно жаждущий знания. Поэтому э, любые предрассудки, которые бы стояли на пути Одина к знаниям, не имели бы для него никакого значения. Поэтому э, Одинов э, Сейду обучила Фрея. Просто здесь, здесь начинаются размышления на тему э, возможной гомосексуальности Одина, потому что... Э, так повелось, что э, с этим занимались в основном гомосексуальные мужчины. Если мужчины занимались им, следовательно... В эту сторону начинается фантазирование. И в действительности э, гендерная флюидность, небинарность. Э, она в целом свойственна скандинавским богам, насколько мы знаем. Допустим, Локи, он у нас вообще мамочка счастливая, которая родила коня, на котором, собственно, Один передвигается. Локи родил. Он мог переворачиваться, поэтому в бытность свою в женском обличии он родил слепнира, коня Одина восьминого. Один не раз замечен в женской одежде в различных сказаниях, <смех> поэтому они там, в принципе, с какой-то бинарностью вообще не заморачивались. Безусловно, Один показывает еще очень большое стремление к некой вот этой андрогинности духовной, да, то есть если мы говорим об оккультизме, то духовная андрогинность она не имеет отношения в целом ни к сексуальности, ни к гендерной идентичности, то есть это стремление к духовному единению анимы и анимуса, женского и мужского начала, которое в итоге приводит к человека к его совершенному состоянию, к его к уровню духовной андрогинности. И думаю, что здесь Один, как всеотец, как бог-создатель всего, в принципе, просто, скорее всего, имеет отношение именно с этой стороны к мифу о к его небинарности и гендерной флюидности. Но еще и важно понимать, что здесь для Одина это не было бы важным никогда. Да? То есть, если даже бы все... Внезапно начали его считать бисексуальным или гендерно-флюидным, или еще что-то. И это бы этот предрассудок этот встал бы между ним и знаниями, то Один, ну, понятное дело, было бы совершенно на это наплевать. Поэтому... Как может э, просто подозрение его в гомосексуализме отделить его от таких познаний, которые дает сеет? Конечно же, нет. А Один – это бог-шаман. Сейд – это абсолютно шаманическая практика. Скорее всего, она использовалась, э, практиковалась использованием галлюциногенов, потому что Само слово «сеет» переводится, примерно, как «кипение», то есть это очень экзальтированное состояние психики, то есть это не просто транс, где ты убежал куда-то, а это именно экзальтированный транс, где ты находишься в активном переживании контакта с божественным. И, соответственно, приучаешь доступ напрямую к знаниям, то есть это такая шаманическая инвокация, или даже эвокация, можно сказать. Что касается других спорных моментов Сейда, это то, как окрашивались рунами. В речах Высокого, опять же, когда выпрашивают, знаешь ли ты, как окрашивать руны, то ä, там говорится в основном о крови, и когда ты рисуешь руны, ты окрашиваешь их своей кровью, и это их максимально активирует в современной практике можно их дыханием своим активировать слюной ну, в общем чем хотите что из вашего тела там выйдет тем мы активируйте и сейд именно практикующие сейд очень еще любили окрашивать ну как бы ну, так считается, что сперма была очень хорошим материалом для окрашивания рун, а самым мощным материалом для окрашивания рун была сперма повешенного. Опять же, здесь же опять же обращение и к Одину, потому что он у нас бог повешенных, так как он висел на древних дроссель. И вообще повешение э, достаточно такая сакральная казнь и сакральное перерождение, процесс такой трансформации. И эякуляция повешенного тела считалась очень сакральной, соответственно, сперма взята именно из этого акта и окрашенные руны ей давали очень мощный заряд, поэтому сейд, конечно же, очень был маргинализированным занятием, безусловно. Но перенесемся в наше время, а, возможно, нам не обязательно пытаться добыть всеми повешенного, мы можем активировать дыханием руны, но самое, что, наверное, важное, что сейд это дает представление о шаманских путешествиях и вот здесь уже, да, здесь уже можно практиковать так, как вам хочется в данном случае. В Северном Гнозисе нет как таковой догмы, хотя ее очень пытаются внедрить, безусловно, потому что сейчас у нас основное течение, два течения реконструкции религиозных, это у нас Асатру и Ванатру. Асатру это, соответственно, верный Азам, Ванатру это верный Ванам, ну, тут понятно, это по-шведски вера, ну, Асы это... Асы, соответственно, Асатру. Асы – это Айсир, соответственно, верный Асам. И Ваны – Ванатру, верный Ванам. Это современные религии, они как религии, зарегистрированы в 20 веке. В течение началось где-то годов, наверное, в 60-х. То есть началась реконструкция. В начале 20 века мы Каждая страна в Европе прошла свою волну национального романтизма, и, естественно, Германию, Скандинавию это не обошло стороной, поэтому да, на волне этого национального романтизма, Финляндия тоже, но ну, Финляндия у нас есть своя, тут колевала поэтому Финляндия воспевала Калевалу в это время, Швеция воспевала старшей и младшей Эды, скандинавских, скандинавских богов и так далее. И, в принципе, вот интерес тогда начался, но он был что-то большее, такое увлечение аристократов, увлечение, это, то есть это было все в, в области искусства в основном проявлено. И в 60-х годах уже началась такая активная работа по восстановлению северной религии, и сейчас эта тема неопаганизма называется «Асатру и Ванатру». Два отделения, которые официально зарегистрированы в Дании и в Исландии, имеют статус официальной религии. Поэтому они, да, хотят возместить догму, возродить некую догму. Основная практика этих неуязыческих организаций – это празднование Колеса Года. Колесо Года у скандинавов несколько отличается от Виканского Колеса, которое мы празднуем. Но оно, конечно же, очень похоже. Там даты немного различаются. То есть, допустим, тот же Ламас. Это... Ламас празднуется в середине августа Имболг, он ну, по-другому называется, празднуется 14 февраля и так далее. Поэтому ну, идея та же, естественно. Так что какая-то проба вернуть догматическую догму в это языческое течение, безусловно, присутствует. Но если вас интересует больше ваш личный гнозис, меня, например, интересует больше мой личный гнозец, <смех> то э, э, здесь, наверное, не обязательно следовать некой догме. Поэтому давайте опираться, наверное, больше, что такое э, шаманизм вот в этом ключе в скандинавском, но вот уже исходя из личного гнозца. Я наткнулась на совершенно потрясающую книгу, но она, к сожалению, существует только на английском языке. Uh, это «Путешествие по девяти мирам». И там uh, шаман, ну, как бы исследователь, путешественник <сёк> описывает свои шаманические путешествия к этому. Uh, я делала следующим образом, что я делала. Когда мне было интересно пробовать сейд именно вот через мой личный гнозис, без закрашивания рун uh, семенем повешенного, <сёк> uh, Конечно же, ключевой аспект этой медитации. Но для того, чтобы войти в состояние транса медитативного, я создавала некий свой ритуал, который помогал бы мне соединиться с энергиями северных богов или миров Трева и Гатеросель. Я довольно часто рисую для себя, допустим, рунаставы или же просто биндруны имени Бога, или Биндрун имени Эни мира, которым я хочу законектиться. Биндруна это сочетание, то есть, если Один, да, то я беру, соответственно, руны, которые отвечают и пишутся имя Одина. Это Атала, это Дагас, это Иса и это Наутис. И из этих нескольких рун я создаю биндруну, с которыми я имею Вот таких, на самом деле, биндрун все создали, уже понятно, но я создаю свою, потому что каждый раз, когда вы создаете, вы можете по-разному их сочетать. Правильно, это уже ваше дело. И я создаю эту руну, я делаю подношение богу, естественно. То есть Один, э, каждый бог, естественно, что-то любит. Я уже говорила про то, что любит Один в своем прошлом видео. Можете посмотреть там. Если я в, в, в конечном итоге сделаю про каждого бога, с которым взаимодействовало видео здесь. Но пока, пока только про Одина есть. И, э, следовательно, в идеале, если вы... В любом случае, когда вы начинаете некое взаимодействие с богами, откройте свой, так скажем, личный храм, перед вами будет алтарь, где вы сделаете эти подношения, неважно, это будет дома, в вашей комнате или это будет на природе. То есть алтарь с подношениями. Если... Вы не хотите каких-либо сделок прям заключать, вам нужно просто получить доступ, то вы можете просто сделать подношение, которое как бы оказывает почести и внимание. И этому кодину можно прийти с различными дарами леса, например, это тоже достаточно интересно. И э, вы очищаете сначала пространство, ну, а, так как я оккультист, то для меня самым базовым очищающим мероприятием является ритуал малой пентаграммы. Поэтому я и, и очищаю им, и изгоняю им. Следовательно, вы можете своими способами очистить. Можете водой, солью очистить пространство. Далее вы делаете вашу медитацию, вы создаете эту руну, вы подключаетесь к тому, что вы хотите. Допустим, если вы хотите путешествовать в какой-либо мир, вам нужно, допустим, пойти в Нифельхейм. Вы можете попросить кого-то из богов. Кто у нас часто там ходит в Нифельхейм? Ну, в принципе, ходит. И ходит в Нифельхейм. Вудгард то есть в Хейм, вы можете попросить Тора сопровождать вас. В Муспелехейм я бы не сильно ходил, там, собственно, я пробовал там медитировать в но а там особо делать нечего. Достаточно агрессивные огненные великаны, и нужно четко знать, зачем туда пришли. То есть просто полазить, жалом поводить, им это не очень приятно. Там достаточно такая очень жаркая атмосферка. И нужно. Но если вы. Если ваше, так скажем, ваше посещение Муспилихейма будет иметь смысл для огненных великанов, если будет понятно, что вы, зачем вы сюда приперлись, то они могут оказаться очень даже гостеприимными и покажут вам, что вокруг происходит. Путешествие в Хель, наверное, одно из самых для меня было знаковых и просто наипрекраснейших. У меня есть медитация с этим на курсе тоже, но это. Там тоже, соответственно, нужно делать подношения. Мы э, делали подношение, мы были в этот момент в Армении, и мы покрали всяких завязших цветов из всяких ресторанов. Нарвали желудей, виноград специально составили, положили его на солнце, чтобы он увял. И э, Хель понравились эти старания, что мы так <смех> отнеслись, что составили такой красивый завязший букетик из всего. Это вот, было достаточно интересно, но это сыграло свою роль. да то есть Это действительно было очень глубокое путешествие с э, удивительными синхрониями в пространстве, в окружающем. И, то есть, да, соответственно, вы делаете это круг, садитесь, либо, либо используете уже направленную медитацию, если у вас есть доступ, и следовательно, уходите в медитацию, наслаждаетесь мультиками, после этого вы выходите, делаете ритуал мало пентаграммы или какой-нибудь другой изгоняющий ритуал, и все То есть, для меня, например, это сейд, потому что Потому что это сеет, <смех> как ни крути. <смех> Активирую я руну в основном дыханием. Иногда крови бывает. Иногда это полезно. Можно с людьми тоже. То есть, всеми витильника не обязательно. <смех> Но а, а, в любом случае, то есть, вот эта сама идея шаманского путешествия, это, в принципе, сеет. Так что, так... То есть, это вот такие базовые понятия, с чего, собственно, начать знакомство с северным гнозисом, северной магией. Дальше я буду рассказывать больше про богов и, может быть, дальше и продолжу, собственно, про подробности про Сейд или про Гальдеры. Посмотрим. Ну, в общем, удачи вам в ваших северных практиках и пока-пока.